здравствуйте, данная обучающая инструкция предназначена для а, осуществления регистрации в проекте automatic money машин. сейчас я вам расскажу как зарегистрироваться в проекте для этого нам нужно чтобы у вас уже были созданы первое, это почтовый ящик то есть e-mail пусть будет допустим на гугле он уже у меня как таковой есть вот. И м -м, счета в нескольких платежных системах, а, которые участвуют в проекте. Как их найти? Это очень просто. Вот мы находимся на главной странице проекта. Заходим в раздел «Вопросы». Здесь есть такой вопросик, каким платежными системами работает система «Автоматик мани Машин». Нажимаем и видим. Defect Money, MeraPay, Pay, Pair, Mix money. Ну, Рекомендую зарегистрироваться в нескольких, ну как минимум двух-трех. в да. Один будет основным, другие посредственные, но для быстрого и скорого вывода или ввода денежных средств в Зарегистрировались. Проходим дальше по ссылке. Вдруг там ну, туда и т.п. скидывают вам ссылку, вы не регистрируетесь. Email. То есть email именно тот, который создан создали или которого у вас, допустим, уже есть, куда придет по окончании регистрации письмо а, с ссылкой о подтверждении регистрации а, ваш аккаунт будет подтвержден и соответственно с помощью этого вы будете заходить на сайт дальнейшей покупки столов и просмотр информации очередей и так далее далее вы там походите увидите много чего email заносим его пароль 6 символов мини имя допустим такое телефон skype если есть при наличии Дальше попадаем на пользовательское соглашение, изучаем его, разбираемся тут. Если вы согласны продолжить регистрацию, то вводите код. Вводим внимательно, чтобы не переводить потом. Если плохо видно, тут есть стрелочка ⁇ Обновить ⁇ вам обновится нажимаем я согласен все появляется запись что для завершения регистрации нам нужно пройти свой почтовый ящик проходим в почтовый ящик смотрим входящие Дящик. Если мы здесь не видим, заходим в спам. Может быть в спаме. Ну вот письмо от автоматик мани машин. Что мы зарегистрировались. И вот ссылочка для регистрации. В дальнейшем. Для заключения. Все. Мы находимся на входе в личный кабинет. Вводим.. Почтовый ящик, пароль. Нажимаем.